Добрый день, уважаемые подписчики, друзья, просто знакомые. Данное видео снимается по просьбе нескольких моих подписчиков, которые просили выложить свое мнение о китайском моторе, о моем, который был, кстати говоря, приобретен 6 лет назад. Видео есть на канале, его обзор самый первый. Первый. Вот, просили рассказать свои мысли по его поводу, что ломалось, что не ломалось, что было сделано. Поэтому постараюсь вкратце изложить суть дела, насколько это возможно коротко. Итак, начнем с того, что приобретался он под мою ПВХ лодку Не Самаран 360, обзор который также есть на канале. Лодка тоже... В полном порядке в целости и сохранности для тех кто не любит долгие истории скажу сразу что особых проблем с ним не было он работает работает превосходно конечно я его не носил Хвосты в гриву я каждый день не сижу в лодке не рыбачу там не катаю как назвать рыбаков туристов то есть гидом не работаю для себя несколько выездов там за лето в принципе, пока мне больше не нужно. Колпак уже изначально был приобретен вот с такими вот сколами. То есть он был не в надлежащем виде. Но на скорость это не влияет. В принципе, я его подшаманил кое-где, подкрепил, подзакрепил. Вот здесь вот скол. Это у него как бы его родное. С этими болячками он был приобретен. Сейчас сниму колпак, ну и вкратце расскажу, что менялось, что доделывалось, что переделывалось. Так вот он выглядит у нас, чистенький. Я его специально не чистил, ничего с ним не делал. То есть вот он в таком вот состоянии. Значит, из переделок, из доделок. Ну, поставлен тахометр это понятно заменена была э, кнопка значит кнопка стоп э, по причине что сам я виноват был сломал прям под коренью вот здесь вот отломил далее э, была у меня проблема кто помнит тоже видел видео про э, значит топливный бак там была в самом начале проблема что Мотор глох, и все, 5 минут работает, груши подкачаешь, глох. Я думал, на бензонасос грешил, значит, на карбюратор, на что только не грешил. В итоге дело оказалось в самом топливном баке. Тоже, кому интересно, посмотрите, видео есть. Но в процессе значит, поиска данной неисправности, естественно, разбирались все вот эти вот узлы. Снимался бензонасос, фильтр тонкой очистки, карбюратор, воздушный фильтр клапана о клапанах к слову попозже расскажу значит сразу были заменены все хомутики на шлангах заменен топливный фильтр хотя он был чистый сейчас рассказываю как наверное то что я делал больше для профилактики хомуты все заменены значит менялось что прочистка была значит карбюратора промывка полностью регулировка его но ну, регулировка это на воде воздушный фильтр здесь он сам из себя особо ничего не представляет в дальнейшем значит у данного мотора у именно си и 98 была такая же болячка как у и 98 потому что они в принципе идентичные стоял дребеск, то есть когда вы обороты набираете или сбрасываете где-то на промежуточных оборотах начинался неприятный треск долго гадал я что это в итоге я разобрался тоже видео у меня есть на канале вот можете видеть вот этот вот механизм это у нас система зажигания и под ним вот под второпластовый вот так вот я вам сейчас покажу. Под фторопластовой шайбой. Я не знаю, видно вам будет или нет. Там установлена у меня значит, шайба металлическая. Я попробую, конечно, сейчас это все дело приблизить. Вот где у вас слева на экране красный, под хомутиком кусочек красного шланга, прокладочка, вот над ней прямо виднеется миллиметровая пластина. После ее подкладки под второпласт э, исчез вот этот вот дребезг. То есть дребезжал вот этот вот весь механизм. Так что кому интересно, можете посмотреть видео. Тоже есть на канале, как я это все дело устранял. Ну и соответственно была потом проведена регулировка зажигания. Хомутики, как я уже говорил, были все заменены. В частности поставлено вот так вот с дополнительным обжимом чтобы не было нигде ни подсосов воздуха ничего э -э, профилактика да э -э, вот этот вот узел я думаю он многим знакомым многим делает голову тоже это непосредственно узел э -э, подачи газа вот мы на румпеле подаем газ да у нас весь этот узел ходит Изначально, ну, либо это болезнь китайского мотора, либо это болезнь э, самого узла. Изначально он весь болтается здесь. То есть вот этот вот крепеж, зажимчик, работает немножко некорректно, мягко говоря. Вот этот узел тоже весь был разобран. Там проложены, э, где нужно, э, втулочки, вкладочки. Ничего сложного абсолютно нет. Перестало все это дело дребезжать. Все, теперь, вот видите, я шатаю, шатается вот, мотор вместе со стойкой. Э -э, данный механизм весь не шатается. Э -э, вот эта вот тяга регулировки, э -э, получается, зажигание, вот, тоже немножко была удлинена, потому что изначально я не мог понять, почему не хватает мощности мотору. Мне так казалось. Э -э, в итоге дело было все-таки в настройке, в правильной настройке, Зажигание. сейчас все работает, то есть все тяги трасса да они вытягиваются раз в сезон приходится вот эти вот гайки подтягивать но это обычное то то есть как за любой машиной где-то что-то подтянуть перетянуть по поводу клапанов значит клапана вот здесь лепестковые стоят я их заменил. Заменил не из-за того, что они у меня сломались или что-то там с ними случилось. Просто подвернулись под руку родные тахацовские клапана от 9.8 мотора. Которые мне, ну, можно сказать, достались практически бесплатно. И я решил их просто заменить с китайских, поставить на оригинальные. Они отличаются зазором, да. Зазор вот у этих клапанов, у родных, у них зазор лепестков чуть больше чем у тех которые здесь стояли до этого вот но я еще на воду не выходил то есть это я все это осенью переделывал из самого неприятного что у меня было это винт у меня ни с того ни с сего в начале сезона 2021 года пришел я к себе в гараж и обнаружил что вот здесь лежал у меня поддончик под винтом что в этом поддончике есть масло, и его там немало. Снял винт, оказалось, что потек сальник, он просто высох. То есть я, получается, с середины лета до весны следующего года на этом моторе не выходил на воду. И получается высох сальник, и масло из ноги вытекло, из редуктора. Соответственно был приобретен новый сальник И заодно перепрессована втулка Здесь стоит Втулка металлическая В которую вставляется вал И потом одевается сальник Вот эта вот втулка Она была вся в задирах Я ее решил тоже перепрессовать Все это стоит недорого Там какие-то копейки что сальник Что вот эта втулка Так ну вот в общем то наверное Все из таких больших переделок больше ничего я не менял. Но, опять же, я считаю, что сальник это по моей глупости. Да? Что еще? А, ну, крыльчатка помпы тоже по моей глупости. Естественно, на сухую лодочные моторы. Двухтактные, да и четырехтактные, наверное, заводят только недалекие умом люди. Вот, к коим я себя, конечно же, не отношу. Но вот совершил такую ошибку зимой разочек дернул вот за эту ручку он у меня завелся на остатки бензина в карбюраторе и соответственно крыльчатка помпы резина вся она расплавилась пришлось ее тоже заменить вот собственно говоря ну все ничего больше не делалось работает тарахтит жужжит ездит вот в планах поменять винт потому что он вот ну, такой вот весь покоцанный немножко поменяем его ну и все обычное обслуживание э, шприцевания вот этих вот всех масленок товотницы где они есть обслуживание э, ну, смазка перед зимой я даже не знаю что рассказать термостата здесь нету вот его можно установить вот он устанавливается не так, как на Тахацу. На Тахацу, по-моему, здесь просто крышечка есть. Вы ее открутили и заменили сам этот клапан. Здесь же такого нету. Здесь нужно откручивать полностью крышку вот этой вот головки блока цилиндров и ставить туда термостат. Потом все это закрывает, но ну, это, соответственно, меняется и прокладка, и все. Вот, собственно, наверное, все, вкратце, и больше ничего не делалось. Основное то, что из поломок, это по моей вине помпа, еще раз перечислю. По моей вине я поменял сальник в ноге. Именно из поломок, опять же, я отломил вот эту кнопку. И топливный бак. Как бы он к мотору не имеет отношения. Все, никаких поломок больше не было, он заводится как часы. Свечи новые Все новое Вот Так что Даже не знаю из, из обычных доделок я уже говорил Замена клапанов лепестковых с прокладкой Подкладка шайбы Вот сюда металлической Под второпласт вот туда Так Ну все Да все на этом наверное мы закончим а да давайте вот дополню ручка газа она не ходила до конца то есть кто может кому интересно посмотрите первое видео про него она останавливалась где-то вот так все дальше то есть она не вот так до конца не докручивалась это все решилось регулировкой тросов я мотор брал бэушный, соответственно, какого он года выпуска даже я вам не скажу. Вот. Но у меня он уже 6 лет. Пока на него нареканий нет. Никаких. Ездит себе и ездит. Вот, в общем-то, все. Если еще какие-то вопросы появятся по поводу там конкретных узлов каких-то показать, я вам еще э, сниму, покажу. Вот так все спасибо всем за внимание спасибо тем кто досмотрел до конца оставляйте комментарии естественно вопросы задавайте с удовольствием отвечу всем кому что интересно всем до свидания